Здравствуйте. Здравствуйте! Сегодня у нас 2 июня 2017 года канал артподготовка программа Плохие новости Вячеслав мальцев со мной в студии Константин Зеленин, вещаем мы из подмосковья, у нас прямой эфир до новой исторической эпохи, осталось 155 дней. Вот... Господи. Чуть такое. Этот это звук включил, да? Mm -hmm. вот. Хотелось бы сказать сразу про рифкоины, да? да, У нас пока заблокировали это все временно. То есть странная вообще ситуация получается. Со всякими платежными системами связываемся. вот mm -hmm. с одной хотели связаться Две... с украинской. Они совсем отказались. Да, с украинской. Они нам отказали. Да. Это вот удивительно. Как только узнали что это ревкоины, что это касается русской революции, сразу же отказали. Это вот вопрос такой... О многом говорят, да? Говорит, о да? многом, об очень многом. И вот сейчас э, та структура, которая вначале согласилась, и по нашему... Мы, так сказать, подозреваем, что она тоже оттуда, да? Как она называется? Она робокасса называется. Робокасса, но да. она на самом деле зарегистрирована где-то непонятно где, сейчас мы выясняем, где она зарегистрирована, но у нее есть аккредитация в России. Возможно, это аккредитация и накликала на нас в беду. Да. Но они проверку обещали закончить в понедельник. Ну, посмотрим. А, ну, все, кто зарегистрировался, вы все в базе. Это никакого отношения к робокассе не имеет. Да, да. Все, вы, кто проплатил, платежи все пришли. Платежи они не имели права блокировать. Поэтому они в базе. Единственное, Нет, мы что, говорим, да, что вы не получаете за, уведомления в обратную да, сторону. За, задержка небольшая, что мы а, сейчас решим вопрос с платежной системой с другой, с какой-нибудь и все и всё установим вы сами понимаете, что это достаточно трудно делается вот, э, статью мне сегодня показали одну там, про Ленина, про Сталина про Мальцева это удивительно, я так рад и там когда было написано про злодеев которые делают революции там был такой вот прям цитата это афоризм. Так работают западные технологии. Вот так они работают. удивительно, да. Западные технологии не так работают тут кренделя в России, да, там вначале царь Батюшка, потом временное правительство, сейчас Вова Путин, что народ в конце концов поднимается на революцию, а не ки западные технологии. Там. Рассказ про немецкого шпиона вечный и многие другие вещи, они ну, веселые. А вот Иван, российская, да. Иван под вечерок пишет Константин З. Английская Ленин. Тоже догадались, да? Да. Как помню, очень мне понравилось. Я вот неоднократно уже говорил. У нас земляк писал все время под ником. Ленин что-то там четыре тысячи или сколько-то тысяч там такой-то, такой-то. Висит, и, пишет. Да, и ему... Что случилось? Пишет, висит. И ему написали э, как-то... Сколько у вас там Ленин? Ленин четыре тысячи. Что-то пишут, если обновите страницу. Нет. Эфир встал, все повесло шеф, все. Что такое? У все пропало, пишет. что делаем качество связи. ну сними это уменьши тогда это, это, может, <как> Интернет. а ну смотри Андрея. что с интернетом Нет. случилось это проблема с интернетом да. пишет страницу обновите и все ок да. напишите нас слышно да конечно слышно будет задержкой даже видно будет задержка Вс, все? Уже прошло? нормально, а свиста пишут. Сейчас посмотрим. Да, нормально. Нормально. нормально все по Интернет пошло. нормально. <Да>. Вас дудосят. Нет, нас досят, это мы дудосим. Дудосим. Хорошо. Так. Да, Эх, Москвы. Смотрите, пожалуйста, я имею в виду Заходите программу, на программу ту, где я выступал. Ее посмотрели, я так понимаю, кремлевские мечтатели. Да, сегодня да, у нас шокирующая новость. Шокирующая была. новость после. Да, просто просто как какой-то... Ну, не знаю, как вы отреагируете на нее, но посмотрим. Значит, российская компания подала заявку на регистрацию товарного знака фефе но -фе. это то что трамп написал в твиттере и вокруг этого ков фефе -фе, ну половина мировой информации носится сейчас так устроен мир что кто-то там ну, вот какую-то ошибку допустил и все и это стало мемом это к фефе никто не знает что это такое да но зато да, да, зато теперь это стало мемом который я даже допускаю, что со временем будет э, информаку в Фефе более сильной, чем информатрам. Понимаешь, вот как-то может так случиться, да? Поэтому эти люди правильно сделали, что бросились там товарный знак регистрировать и так Бурханович далее. Бурханович бурханит на трансляцию. Ну mm -hmm. да, мы интернет пользуем, а Бурханович его развивает. Видите, как хорошо. Развил. Шипит, пишут. Еще хотелось бы по поводу рифкоинов пишите. Мы все очень хорошо взвесили, все очень хорошо продумали. Может быть у нас остались какие-то технические моменты, которые мы сто процентов отладим. Но вы поймите, что люди нас донатят, люди нас просят про них не забывать. Единственный способ, как мы можем получать какие-то пожертвования, я не скажу, что они смешные, потому что они из последних сил некоторые платят. Да, это Но... очень важно. Да, но хочется, чтобы это было зафиксировано каким-то да. образом и для самих этих случае... людей, для нас, чтобы это было. Чтобы ни в коем случае ни Вячеслав не забыл про это, ни кто-то из нас. Будем там мы, будут какие-то другие ребята, они откроют сайт и там все написано, понимаете? И также у людей остаются всякие возможности, и инкогнито возможности, и веб-мани, и PayPalы, и всяческие телефоны, то есть кто то грубо говоря что выберет тот тем и пользуется здесь э, дело вкуса мы никому ничего не навязываем в отличие от путинской россии нас сравнивают там с всякими э, мавроди там но ну, глупости это просто глупости. подумайте в казахстане не, вроде, не, мы, мы же никому во-первых ничего не ну, обещаем да. никаких этих золотых гор мы говорим что если э, все нормально будет с нашим, так сказать, общим проектом, который называется «Революция 5.11». Ну, независимо ни от чего люди станут жить лучше, да, независимо от ревкоинов и так далее. Но это вроде какой-то вариант, чтобы отблагодарить людей, которые в трудную минуту, да, то есть это те, как это сказать... Большевики Ленинской когорты, раньше это называлось, с дореволюционным стажем. Вот у меня да, бабушка кстати. была большевичкой с дореволюционным стажем, а начали партии большевиков была с 16-го года. Да, и вот это, это очень было важно в то время. Прям... Вот еще, например, вот сегодня с этими ревкоинами. Человек с Рыбинска за свои средства собственными ногами притащил с самого Рыбинска, то что, чтобы вы понимали, это примерно 350 километров какими-то автобусами, какими-то нереальными транспортными средствами, потому что там ничего не ходит, кроме э, попуток, скажем так. Нет, там как бы дороги есть, просто там рейсового ничего нету. Притащил 6 тысяч визиток, притащил пачку целую агитации картонной, притащил еще какие-то сувенирные карты э, на вопрос, э, давайте мы вам чем-то поможем, он говорит, сделайте, Помогите нам сделать революцию. Да, да покажите вот, плакаты. Вот, мы плакаты отсканируем, вывесим. сам напечатал. Ну, вывесим, ну, да. можно, Как мы можно можем его отблагодарить? Как отблагодарить мы можем? Да. Да. И вот мы ничего не можем сделать, кроме как написать на его счет те же самые там. Это стоит, ну, примерно по рынку в Москве 6 тысяч. Я, конечно, понимаю, что труда здесь вложено гораздо больше, чем 6 тысяч, потому что я не знаю, сколько стоит этот дизайн. Мы ему записали на счет, например, 10 тысяч рифкоинов. То есть... Да? Я считаю, что это правильно. В Москве горит воинская часть, а вот это неправильно. Эвакуировали 500 человек. В Казахстане приземлился корабль. А? Корабль. а да, еще... В Казахстане приземлился корабль «Союз МС-03» с космонавтами МКС. Ну, слава богу, здесь вроде как все нормально завершилось, да? А вот с пожаром пока еще не завершилось, но будем надеяться, что будет все нормально. Хотя вот ну, как бы состоянии министерства обороны вообще внутри, так скажем, этого ведомства, а, я имею в виду такое морально боевой дух, да, и вот э, техническое состояние, оно все это желает лучшего. Мы помним, как тех десантников завалило, и в общем Ждем и ежимся, что может случиться нечто подобное. Адресная книга тоже в разработке. МЧС предупредила об усилении ветра в Подмосковье. Да. И вот сегодня я занимался. Расскажи. Звонил, значит, я в МЧС, рассказывал, что я вчера купил кучу-кучу мяса, замариновал его. Сегодня мне с утра пришла одна смс о том, что в течение двух часов будет тормовое предупреждение, ураган. Ураган будет. Да. Он не случился. Он опять, ну он не случился. Мне в общем 4 смс сегодня сегодня задним пришло. Но я, честно сказать, был курсировал от Москвы до Подмосковья. Получил 4 смс-ки. Я позвоню, говорю, в итоге у меня протухло мясо. Я отпросился с работы, получил прогул. Что мне делать, кто мне возместит? Они говорят, ну... Они потом... смеялись, да, во-первых, они... надо, надо дать им должное. Почему троллинг и не получилось, потому что они просто ржали. То есть, настолько, И мы ничего плохого про них, вот как раз про операторов, они позитивные. Они тоже все понимают, они наши. Потом я сказал, что завтра-то точно я могу поехать, завтра урагана не будет. Они пишут, завтра похолодание до минус двух. Я говорю, мне тогда с машины надо слить воду, что ли, чтобы она не замерзла. Он говорит, ну это по... По Подмосковью, в Москве может не быть. Я говорю, если у меня радиатор размерзнется, я вас найду. Он говорит: нет, не найдете. Ну, в общем, забавно все это было. Не, вот пишет: помогают, только устной агитации, потому что нет работы нет денег. Елена Акимова. Вы с нами свяжитесь, позвоните нам на телефон, и мы также точно зафиксируем у вас на счете рифкой на эти да потому да, что напишите да, на почту она в описании под мальцевым нам есть. не нужны никакие доказательства нам нужно чтобы вы просто сказали что вот вот так и так и у вас есть почта и все потому что ну надо надо это все фиксировать также еще напоминаю вам что надо подписаться на канал арт-подготовка большими буквами латиницей поставить поделиться с видео Поставить лайк обязательно У нас договоренности остаются в силе Как только мы в прямом эфире набираем 7000 при условии, что код здесь В Лохина, мы его вам показываем Вопросов нет, с Вячеславом договорились РБК В Биробиджане в доме ребенка Обнаружили в каше металлическую стружку Я так понимаю, что Весь год детей кормили именно такой кашей Потому что она не имеет Никаких, так скажем, опознавательных знаков Ну то есть это мешок с чем-то да. И мешок, я так понимаю, из Китая. Я сразу, вот первая мысль у меня была, когда сказали, что в каше металлические какие-то там частицы, я сказал, из Китая. Ну, вы помните, как пельмени отравил мужичок там, ну и так далее. То есть, там есть определенная категория малефиков, которые бросаются, детей режут. Ну, в Китае очень часто это происходит, поэтому засыпать металл в кашу там это вот за здрасте, что называется И вот... День ребенка наступил, представляете, международный... В связи да. с этим охрана не пустила детей-инвалидов в кафе в Мурманск. Нет, я говорю, они проверили а. в день ребенка, а тут а. это оказалось в каше. Да, и следующая новость точно такая же. То как отмечают день ребенка в России? Ну, в одном случае хорошо. То есть нашли металлические вот эти предметы в каше, которые могли бы дети съесть. А в другом случае вот в Мурманске детей-инвалидов на колясках не пустили в кафе. Ну, бывает, такое даже, помню, в Америке случилось, когда девочку искусанную э, не пустили в Макдональдс, да, собаками там погрызенную. Ну, там что-то Макдональдс потом очень много платил, интересно, вот как кафе это будет что-то платить. Вот в Саратове тоже ко дню ребенка, у меня в Твиттере есть фотография опубликована, ребенка госпитализировали из э, приюта со сломанной ногой, и вот мама, которая находится там, не его, а другого ребенка да в этой же, больнице, да, в этой же палате, она фотографии прислала и написала, что за ребенком, в общем-то, никто не ухаживает, никто к нему не, под, не подходит, положили утку ему там поставили под кровать, и все, одежды у нее нет, ну, там какая-то одна, может быть, несм, несменяемая, одежда и все, еды нет ну и так далее вот, вот Владислав Айсайдулин мы попросили наших соратников связаться и я хочу продублировать еще раз, все таки вы там в Саратове сходите к ребенку узнайте, что там происходит и вообще как-то вмешайтесь это третья городская больница детская травматология третья городская больница детская травматология а вот Владислав Айсайдулин пишет, да это не прямой эфир вот Владислав <смех> это, <смех> да, увижу, да. это, первый, это первый человек уже, наверное, за год, да, да. который сказал, что это неправильно. Раньше такая была конспирологическая версия, что Мальцев ведет непрямые эфиры. И меня всегда это удивляло, Почему? потому что а, а смысл. Вот запись, и кто работал со мной... В записи знает, что это такое Запись для меня это ужас полный Вообще это от кричащих тай-тай Прямой эфир я абсолютно спокойно переношу Я жутко не люблю записи Это очень мне не нравится Иномарка сбила двух детей на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы Так Мальцев, прокомментируйте, как Путин прижал хвост во Франции. Да тут что комментировать? Тут если, если это всему миру понятно, тут да, это не требует комментариев вообще никаких. Да, и вот следите за детишками, потому что очень много. Вот я промониторил, волна идет во всех городах. Это наезд на детей. То есть вот Иномарка ребенка сбила детей, двух детей на юго-востоке Москвы. В других городах, вот в Башкирии, ну правда, это уже девочка, вероятно, давно стала жертвой ДТП. Нашли, вот искали Светлану, ой, как сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, Перчаткину, да, искали целый месяц, а теперь вот тело ее нашли и говорят, что характерный для ДТП повреждения, то есть, вероятно. Да. Она... Все так к тому же десятилетию детей да. в России. Ну, На уральской дороге медведь стал причиной ДТП. Да, ну вот, видите, как вопрос, это для прям какой-нибудь там Нью-Йорк Таймс. Ну, видите, вот. Только там написали, наверное, в Москве стал медведь причиной ДТП. Медведь по дорогам ходит, а мы с этим не согласны. Ну, да. хорошо, хоть пока еще ходит, пока еще не всех передавили. В справедливости ради, надо сказать, Владислав Айсайдулин, я понял, извините, пишет. Вот, туристов из России нашли повешенную гостиницу на Пхукете. То есть продолжаются какие-то зарубежные такие проблемы. На Дону правозащитницу обвинили в злостном неисполнении обязанностей иностранного агента. Вот это как... Представляешь, какой, какая формулировка бредовая. Вообще такой бред. Злостное неисполнение обязанностей. У иностранного агента обязанности, есть. Он их не исполняет. Я не знаю, шпионить. Какие они там обязанности. Вот чего у них в голове-то. А близ Ватикана прогремел мощный взрыв. И до сих пор как-то Сильно непонятно, что там произошло Вот 36 человек погибли В Маниле, как я понял Человек забежал в... Со штурмовой винтовкой Забежал В игровой зал И в общем-то он пытался там Ограбить это казино В результате поджег Столы, как говорят И вот 36 человек погибли, задохнувшись дымом. Как полиция пишет, что он был заядлым игроком, и речь идет об иностранце, мужчине европейской внешности, который говорил по-английски, но, слава богу, хоть не по-русски. В Киеве ранили подозреваемого в подготовке кушения на Путина. Это Адама Осмаева ранили. Тоже информации не очень много. Я думаю, что понедельнику будет больше, значит вы помните Асмаев его в Одессе, кажется, в двенадцатом году задерживали, обвиняли в том, что он готовит покушение на Путина, но это еще по Рянюковичи и там дело какой-то белминитками шито было явно, он чеченец и также его обвиняли в том, что он там как какой-то вред Кадырову хотел причинить и так далее. Ну, в общем, эм, как только власть поменялась, и, и с ним все нормально стало, а то его вообще хотели отдавать в Россию. А здесь вот странная совершенно ситуация. Насколько я понял, он ехал давать интервью. Но, наверное, как раз тому, кто и хотел его убить. То есть, вероятно, ему позвонили, сказали, что давай там интервью. Но это как я размышляю, потому что я делал не знаю никаких. Но он, вероятно, тоже уже... Чувствовал, что что-то не так, потому что, когда стали пулять, то его ранили, то его жена, она ответила тоже выстрелами. И я так понимаю, что тот, кто в него стрелял, тоже ранен. То есть, ну, представляешь, что есть ты со своей дамой идешь, говоришь, слышь, там, держи в сумке пистолет на готове, там, взведи его, чтобы там... Не промахнуться в случае еще Идешь давать интервью. Говорят, что на месте происшествия с места происшествия изъято три пистолета. Два пм один ГЛОК. Я так понимаю, ПМ... Ну, какой-то из ПМов был наверняка у них, да. Навряд ли там преступник стрелял в них с двух ПМов, а они в него с ГЛОКа. Поэтому, <сOR _> <сOR _> такая странная история. Надо побольше информации, то есть то ли ответочка прилетела отсюда из Москвы, то ли из Грозного ну в общем откуда-то прилетел то ли может быть какие-то другие дела но вот говорят, что они связаны вроде бы с его действиями в АТО что он там тоже на Донбассе был ну с украинской стороны естественно и вот вроде как это за это? Ну, не знаю. Александр Акелькин в чате пишет. У всех в сфере авиации нет достойной оплаты. Не соблюдаются трудовые нормы. Отменили льготы. Нужен профсоюз. Люди готовы отстаивать свои права. Законодательство душит попытки. А, законодательство душит попытки. Нужна юридическая поддержка. Вот мы вчера начали создавать не надо, Не надо. Самое главное, сейчас по профсоюзам. Вот кто желает, да... Мы поможем создать профсоюзы, и профсоюз сейчас это очень мощная, так сказать, рука такая, да, которой можно ухватить за шею эту власть, поэтому кто хочет профсоюзы, мы помогаем. На, нам, да, нам не нужно контроль над этими профсоюзами ни в коем случае. То есть нам нужно, чтобы вы, допустим, хотели, желали, и мы вам поможем. И делали. Да, и делали. И чтобы вы были работником этой сферы и могли хотя бы несколько человек В этот профсоюз включить. И и позвоните все. на телефон после эфира или приезжайте, в Одинцовский район, поселок Лохина. Улица Родниковая, дом 22. Так, все врут, все врут, и Мальцев тоже. Конечно, все врут. Но если дзете э, Хагукуре прочитаете, то там он пишет, что э, пройди с приличным человеком 100 шагов, и он соврет тебе не менее 9, кажется, раз. Я уж количество раз забыл. Потому что имеется в виду же, наверное, несознательное вранье субъективное представление человека об этом мире никто не может видеть мир объективно каждый видит со своей позиции поэтому сказать что вот я ну, я то что говорю вам я стараюсь сказать предельно честно. то есть не интерпретировать то как я сам это вижу что такое вранье? Ты видишь одно, а говоришь другое. Ты видишь черное, а говоришь красное. Я вполне допускаю, что я вижу черное, а оно есть красное, но я скажу, что оно черное. Потому что я так вижу все. Я не смогу сказать, что это какого-то другого цвета, зеленого или синего. Российских воен... военных в гражданском сняли с поезда на границе с Литвой. в общем. Интересная такая тема. Ехали военные из Калининграда в Москву, стали проезжать Кибартай. Вот. Там литовские пограничники зашли в купе, они в гражданке были, установили, что это четверо военных. И заявили, что это военный отряд, следующий транзитом через Литву. А это не положено. Ну, наверное, с точки зрения формальной, конечно, возможно, там есть что-то что запрещать. Но так это вообще выглядит очень смешно. Особенно полагаю, что ну границы не очень, честно говоря, защищены. Ни стороны Калининграда, не уж тем более стороны Курского залива, да ни стороны Балтийского моря. Литовские границы не очень защищены. И поэтому тут вот и есть пункт такой, кибарта, и там вот не пускают. А через там, полкилометра можно обойти совершенно спокойно, хоть на козе верхом проехать. Поэтому так это ну, весело выглядит, конечно. Лавров сказал, РФ уделяет особое внимание. Да, кстати, внимание. извини, забыл сказать про киборта а то мои друзья литовцы скажут, вот ты поминал городок наш, а ничего не сказал. Левитан оттуда рода, мой любимый художник. Так что очень люблю я Золотая осень, ну естественно над вечным покоем и март. Вот я помню в школе всегда висела картина Марта, я сидел на нее всегда смотрел. Там домик, лошадка, помните такая картина. Так что вот э, такой город э, незаслуженно неизвестный. да? Лавров сказал, РФ уделяет особое внимание вопросам Курдистана. Да, это потому что Путин встретился там с, а, на полях этого, с, как его там, форума экономического. Он встретился с руководителем курдис, курдской автономии в Ираке. О как, что они там говорили? Ну, они совершенно открыто сидели. Я думаю, ничего особенного там они не говорили. Но, в общем-то, они встретились, и Путин должен был показать, как он с курдами дружит. Для чего должен показать? Ну, наверное, для того, чтобы Эрдоган был более сговорчивый, потому что навряд ли, я думаю, у Путина какие-то далеко идущие планы относительно курдов. Он пытается все время играть этой картой. Ну, или, наверное, там как-то говорил, а вот видишь, там, этим курдам, Сирийским Трамп начал помогать. Вы там, смотрите, особо сильно с ним не дружите. Но они могут, бог, не дружить особо сильно с Трампом, если что-то им предложить взамен. Но если ты просто им предлагаешь, вы не дружите с Трампом, а, а я буду вас разыгрывать там иметь с этим Эрдоганом, ну никак это не работает. Никак вообще. Поэтому тут вот как-то нужно определиться. Он как-то все время хочет находиться в суперпозиции, то есть в двух местах одновременно, как да? вот в квантовой механике. А тут не получается, как в квантовой механике. Это дипломатия. В дипломатии нужно очень четко занимать свою позицию, четко оговаривать его И самое главное, соблюдать договоренности. Это главный принцип международного права. Договоренности должны соблюдаться. Ты ни одной договоренности не соблюдаешь и хочешь находиться в двух местах одновременно. Между траханными и не так не бывает. Вообще не бывает. Так в любом случае ты будешь среди траханных всегда. Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Додона на полях Экономического форума в Петербурге, да. Вот, и Дадон там что-то начал выступать, что те, кто носит розовые очки, там станет пушечным мясом и так далее. То есть это, имея в виду те, кто дружит с со... Трампом, ну там с теми, кто не хочет многополярного мира. То есть, иными словами, вот те сирийцы, которые сейчас заложники и дружат с Путиным, и мы фотографии видели, да, из этих медицинских учреждений, где там э, страшно даже говорить, что. Это вот они не пушечное мясо, и они сделали правильный выбор. Удивительный вообще этот человек Дадон. И самое интересное, что после того, как 9 мая побыл, потом приехал, выгнали оттуда всех послов, сделали все, что угодно. А он приезжает, а опять Вова руку жмет, Ну потому что больше-то никого за руку, больше никто руки не подает, ну хоть кому-то, нормально. Франция не нашла доказательств взлома штаба Макрона России. Слава, ты сидел, ну как... Пятнашку. да, Да, вот суть да, Когда 28-го откинулся до апреля, в Франции не нашла доказательств злому штаба Макрона. Это значит, то, о чем договаривались с Макроном, работает. Потому что вы же понимаете, что если бы это не работало, то Франция нашла бы доказательства. Ну, потому что это же касается Макрона, правильно? Путин встречался с Макроном, ну, как бы вилял хвостом, там раскланивался. И теперь официально заявляют, да не, все нормально, никто не наезжал. То есть, значит, он дал такие гарантии, которые железобетонные. Просто железо. Ч ⁇ он отдал? Я не знаю, но я думаю, что в течение месяца мы об этом узнаем все сами. Поэтому, что там разговор был очень серьезный. И вы сами понимаете, когда Макрон откровенно показывал свою ненависть к Путину, откровенно, а Путин там делал ку, да, там уживал губы, и после этого рассказывает, как офигенно все там было. Представляешь, то есть сам туда смотался, его там порвали на глазах у всех. Он вышел, умылся, и все, и опять в президенты. Офигеть не встать. Я бы не поверил, если мне рассказали там неделю назад. Мадуро анонсировал проведение референдума по новой конституции Венесуэлы. Ну это артист еще тут, представляешь. То есть вот я даже для себя записал так сказать на полях защититься законом можно только при, леги... при легитимности, но при ней и закон не нужен. Ну то есть есть правитель легитимный, ну и вот он там, он королев Великобритании, ни у кого же не возникает как бы, вопрос о легитимности королевы. Нет никаких законов, но есть королева. Ну на здоровье, да? Так и здесь совершенно четко. Человеку прижали хвост. Он понимает, и все понимают, что он абсолютно нелегитимный. Надо бы уходить, а он говорит, не, ребят, а давайте мы конституцию поменяем. Но это мог делать Эрдоган, у которого такая силища, причем еще исламистское движение очень мощное, да. И здесь Мадура, да, который что предлагает, вернее, ну его там товарищи, они предлагают, что. Это будет конституционная ассамблея. То есть это не референдум. Конституцию будет менять. Конституционная ассамблея. И туда войдут 364 члена, выбранных по территориальному принципу. Ну, то есть мы выборы в России проходили. Там они такие же, имейте в виду. Вот. Еще 8 от индейских народов. И оставшиеся 168 человек выберут по спискам представители ряда секторов общества, в том числе крестьяне, рыбаки, рабочие, студенты, инвалиды, пенсионеры предприниматели, представляете, то есть это, что делает Мадуро, он показывает Вове путь, дальше говорит, Вов, вот если там что-то у тебя не получается, во как надо будет, да, вот там каких-то представителей, не, мы помним, как это делал Наполеон Бонапарт, он также абсолютно делал, там у него собирал, э этих выборщиков там они выбирали там первого консула все у них классно было потом он решил что не надо надо быть императором и не париться а вот с этим хотя зря наверное вот и белковский тоже всегда меня уверяет что зря наполеон стал императором да и перестал быть первым консулом потому что уровень его легитимности был гораздо выше но дело даже не в этом и вот Сейчас та же самая ситуация у Мадура, но легитимности-то нет. У Наполеона она была, он к любому мог выйти и сказать, я там Наполеон. Они бы сказали, о, там император наш батюшка. Дату революции переносить никто никуда не собирается. Мы идем по графику. У доктора Линча все хорошо. Да. Еще меня просили передать привет Рафис Удмурте. Рафис. Рафис. Да, Рафис, привет, да. Привет, Рафис. Рафис ездил с Из-за КНДР под санкции США попали три российские компании. Ну да. Так что, видишь, там продолжается. Министерство финансов США расширило санкции КНД, в отношении КНДР. Это связано с ядерной программой. И сейчас там туда «Роснефть» опять записали, хотя я не понимаю, какое отношение к ядерной программе «КНДР» имеет «Роснефть», но, ну, да бог с ними, да. А, но что сейчас, если начнут Путину предъявлять еще участие какое-то там хоть задней ногой в ядерной программе «КНДР», это вообще жесть. То есть это вариант для очень серьезного разговора в Совете Безопасности ООН. Ну, прямо скажем Такого, как, наверное, там Разговаривали в Лиге Наций С Муссолини, когда его выгоняли Из Лиги Наций, ну, я имею в виду С его представителями, когда он там Полил бедных негров Химией Ну, в смысле, химическим оружием Да, наверное, вот уровень разговора Будет такой же Вопрос, строительная компания в Кемеров Снесла жилой дом, убила всех домашних Животных и хотела поубивать пенсионеров Ради добычи угля, что скажете? Сказать тут, собственно, нечего, хунта, кто есть в Кемерово, найдите людей, помогите, кто чем да, может. Да, ну и надо больше информации, мы, безусловно, вмешаемся сейчас, потому что помощь нужна сейчас, а не после 5-го, 11-го. узнала о попытке Трампа сразу после избрания отменить санкции против РФ. Интересная очень информация, если она подтвердится, мы же понимаем, что это будет... Комиссии по расследованию тоже э, как бы, аргументом очень серьезным. И вот в Белом доме специальная группа по делу России создана. Сейчас об этом, в общем-то, пишут западные СМИ. Интересно, кроме Трампа по делу России в Белом доме никто ничего создать не может. То есть, он, Таким образом, может быть, пытается как-то вырваться. Я имею в виду из круга тех обвинений, что он там с Путиным и так далее. Трамп объяснил зарубежным лидерам решение отказаться от Парижского соглашения. То есть он всем позвонил, Меркель, Макрону, позвонил Трюдо, да, премьер-министру Канады. Терези Мэй, премьер министру Великобритании, и, в общем-то, сказал, что, ну, я не знаю, что он говорил, но вы же помните, что когда он вступал в должность президента, он сказал, что условия, на которых заключены парижские соглашения для США, несправедливые, и, в общем-то, они очень непростые для работников, граждан и налогоплательщиков США, и они готовы на любых других условиях переписать этот договор. США обещали Европе помочь избавиться от зависимости от российского газа. Да, я думаю, что и это же прозвучало в разговоре, когда Трамп про Парижское соглашение говорил, тоже, наверное, говорил и про газ. И мы же понимаем, как избавиться можно от российского газа. Ну, наверное, масса другого газа, в том числе и американского уже, который можно продавать в Европу. И об этом э, заявила спецпосланник и координатор по вопросам энергетических ресурсов Госдепартамента США Мэри Орлик. Я думаю, что у нее ну, какой-то предок был Орлик. Орлик, наверное, она Орлик. Наверное, какой-то так что Маша Уорлик такая вот заявила. США приняли на вооружение самый дорогой боевой корабль в мире. Да, я бы даже в Твиттере написал. США получили на вооружение самый дорогой авианосец в мире Джеральд Эйрфорд. А у нас самый дорогой бедоносец в мире Владимир Путин. Ну я хотел тут, но в Твиттере не смог. Я хотел написать Владимир Путин. Путин, потому что ну, там Джеральд Айрпорт, а у нас Владимир Путин. Да, самый дорогой бедоносец. И надо сказать, что рассказывают о том, что это новая система вооружений. Ну, конечно, это не новая система вооружений. Все нового на этом авианосце. Ну, там, то есть, мощь, более мощная энергетическая система, энерговооруженность. Почему? Потому что там катапульта электромагнитная. Вот это, конечно, круто. Это, сейчас они собираются поменять э, еще ряд авианосцев, то есть у, уплыло название Enterprise, а авианосец Enterprise должен обязательно быть у американцев, но ну, так они устроены, поэтому они сделают еще авианосец Enterprise, и еще сделают авианосец Кеннеди к 2025 году. Обратите внимание, ни к 35-му, ни к 45-му, и на этом все. То есть программа по перевооружению заканчивается, связанная с авианосцами. Почему? Ну, потому что ну, они не глупые люди, они понимают, что это край. Все, вот можно придумать какую угодно катапульту, там, что хочешь, может, а вообще подкидывать вот так, может. Но, но все, это уже старые системы вооружения. Сколько лет авианосцам? Первые сто уже. Вот в этом году, или в... Нет, как когда первый В 15-м, что в 17-м? Погуглите. То есть, сто лет авианосцам. Ну, какие еще уже авианосцы? Все. То есть поэтому системы, конечно, будут меняться. Но это на сегодняшний день, я так понимаю, самый мощный корабль в мире. Но те парни, которые на Честер-Нимеце сейчас пошли в к берегам Северной Кореи, я думаю, они будут с этим спорить. Ну, как обычно, да, то есть они, они там крутые, они много воевали, а эти там пороху не нюхали, только вот они там с этой катапультой. Мы еще, кстати, очень много услышим неприятного про эту катапульту, потому что, ну, на других авианосцах такой нет, и те, у кого ее нет, они будут говорить о преимуществе паровой, катапульты Ну, мы это все проходили. Да, да поэтому. Мы очень много всяких, всяких интересностей, а если она еще сломается, она обязательно раз или два сломается, то это будет вообще просто О, да. праздник в Кремле будут сразу шампанское развивать. Пишут, что не работают пожертвования для рифкоина. Да, мы сегодня в начале передачи объявляли пожертвования, пока до понедельника в бане от спецслужбы какой-то там робокассы. Да. Началось изготовление агрегатов бомбардировщика-ракетоносца бомбардировщика, Ту-160. ну Как-то вот странно, Шойгу об этом объявил, о том, что они начали производство. В общем-то, это производство начали еще в 70-х годах 20-го столетия. Ничего нового они не придумали. Они заявили о том, что к 22-му году они начнут выпуск. Ту-160. Я так понимаю, что до 22 -го года они собираются модернизировать старые самолеты. Нужно понимать, что их 15 штук всего-навсего, да, и что несколько уже модернизировали. То есть, ну, такая небогатая программа, прямо скажем. Даже если они хотят десяток до 22 -го года модернизировать самолетов, но ну, вот с Джеральдом э -э -эр Фордом, да, это вот ну, никак не катится. Это вещи совершенно разного порядка. Представляешь, вот эти Ту-160, вот ну, которые могут носить э, на себе ракеты. Это очень хорошо. И Джеральд Эрфорд, который будет носить беспилотники, о которых мы даже еще и не знаем. Даже мы не представляем, как они выглядят. А их уже сейчас сидит, кто-то коробчит, что-то делает, внутри которых будет уже серьезный мозг заложен, да, они будут летать по всему миру, там дозаправляться в воздухе, вообще, ну, серьезно все, это очень серьезно. США перебросили в Европу три стратегических бомбардировщика. Ну, это Б-52, в общем-то, очень старые бомбардировщики, даже еще старше, чем Ту-160, они ровесники Ту-95, их вот, с них пыль стерли, потому что, когда Опять отношения осложнились с Россией. То взяли Б-52, которые стояли там где-то в пустыне у них. Они у них там толпой стоят. Вот можно посмотреть съемки со спутника. Они отряхивают от пыли. И у них все нормально. То есть аккумуляторы заправляют. И все и полетел. Там никто их под гильотин не кидал. У них все в порядке в этом отношении. Сейчас они их 61-ми бомбами седьмого поколения комплектуют это, ну, термоядерное оружие, да. Ну, в любом случае, это стратегические, хотя они и называют стратегические бомбардировки, все-таки это оружие второго удара, а не первого, потому что, ну, трудно представить, что дозвуковой бомбардировщик прорвет в систему ПВО и, и бросит на кого-то бомбу, как в Хиросиме. Ну, такого, конечно, даже при всей безалаберности путинского режима не будет. Да? То есть прорывать придется кому-то другим, а эти уже будут просто добивать. Но ну, тоже, в общем-то, вещь страшная, раз он является носителем ядерного оружия. Ядерное оружие вообще не может быть не страшным. МИД назвал переброску в Европу бомбардировщиков Б-52 деструктивным шагом. Да, и вот можно сказать интересную вещь. Вот Б-52, который мы ну, старый рухлить, да, там, с этими бомбами. Пусть они новые, но они же сами не летают, их надо донести вот этой старой рухлитью. В Европе, да, ну, то есть там, из Европы они могут там что-то ударить по России, хотя можно ударить и гораздо более простыми методами. И Калининграде, Искандеры, которые тык, одна секунда, и они уже взорвались. И ничего не сделаешь, вообще ничего, представляешь? То есть там люди сидят где-нибудь в Берлине и э, нервно курят, потому что не договориться не успеешь. Если произошел запуск, все, ничего не сделаешь. Ну, не, можно попробовать их сбить, я имею в виду, ничего не сделаешь с точки зрения не успеешь просто договориться. То есть нужно, если они летят, значит в ответ сразу же вылетают уже более серьезные вещи и все, началась война, так как называется. Поэтому это не самый деструктивный шаг в Европе, это уж точно, если вот с теми искандерами, которые что там делают они, не, не смешите наши искандеры, а, ну, да. да, вот ну, их там на груди на ну ситуацию, да сейчас, да я, наверное, да да вот это... что... они не понимают просто о чем говорят а грудь на стала, самом как... деле это очень грустно грудь стала как ухи у спаниеля и так забавно они из Кандеры загнулись Путин поздоровался с участниками Петербургского форума словом вольно да такой я сразу хочу процитировать помните папану когда, когда это вернее Миронова когда он папану говорит папа мне уже надоел ваш солдафонский юмор. Понимаешь? Вот. То есть, представляешь, вот кто-нибудь так еще пошутил. Ну, там да, выходит Трамп, да, там все встают. Причем там масса народа, которая вообще никакого отношения не имеет к Путину, они не служат у него, они там не кормятся с руки, он говорит, им вольно. Офигеть, а нифига себе. Вот это, вот это у чувака юмор. Но на этом он не закончил. Я так полагаю, что вот, мне, кстати, написал Андрей Андрей Мальцев, кто связывается, я написал, кто связывается с Путиным, того не написал, а это из Твиттера, это из твиттер, кусок из Эхо Москвы, кто связывается с Путиным, того ничего хорошего, да, не бывает в жизни, вот он пишет. Вячеслав Вячеславович, я никак не связывался с Путиным. У меня тоже ничего хорошего в жизни не бывает. Как-то так. Я ему ответил, как, как это вы не связывались, когда он ваш президент? Да, это прям прямая связь вообще. И вот Путин назвал отношения России с США худшими со времен Холодной войны. Нет, ну, в общем-то, за что боролся, на то и напоролся. И, и я так понимаю, что... Это еще не предел, да? А вот политолог какой-то там в национальной службе новостей заявил, комплименты Путина Трампу говорят о разморозке. Я вот в твиттере тоже написал, они говорят о страхе за свою жопу и попытке лизнуть жопу Трампа, как Макрону догланг. Вот это вот абсолютно точно, поэтому ни о чем другом это не говорит. И вот Путин призвал бизнес США помочь своему президенту. Это было на полях этого экономического форума. И он достаточно плодовит был там Путин. Он столько там цитат выдал, таких, что у меня волосы дымом встают. Вот. И сам Путин, конечно, помог уже Трампу с перспективой импичмента. Вот он просит еще помочь бизнесменов из США. Причем у него какое-то представление странное такое, что он их там... Считает, сказал, что это спасательная сеть, вот то, что мы падаем, а бизнес это то, что нас сохранит. Вова, бизнес это то, что может утопить и прям вот под ноль. Путин, и наз... да. Путин назвал неправильным действие Сноудена. Да, то есть Оливер Стоун, вот действие Оливера Стоуна, моего любимого режиссера, неправильно. Да, а вот действие Сноудена абсолютно правильное. И Путин, я имею виду, Оливер Стоун приехал к Путину и стал с ним проводить интервью, как с Фиделем Кастро. Нашел Фиделя Кастро. И Путин сказал, что значит действие Сноудена неправильные. но я буду цитировать, потому что это очень важно. Путин говорит, я считаю, что он не должен был этого делать. Если ему что-то не нравится в той работе, над которую его пригласили, нужно было просто уволиться и все. Но он пошел дальше. Вот. И Значит, суть какая? Суть российский президент уверен, что Сноуден нельзя считать предателем, поскольку он не цитат, он не, передал, не предал интерес своей страны и не передал другой стране информации который бы наносила ущерб его народу. И тут я абсолютно с ним согласен, да, вот, и я не согласен только с одним, да, что вот Сноуден, который получил данные о том, что нарушается законодательство США и нарушает его спецслужба и действует вопреки, интересам народа Соединенных Штатов, он, по мнению Путина, должен был уволиться и все. Нифига себе, это как? Ну вот как он себе представляет? Даже в рамках той присяги, которую принимают его ФСБшники. Они же военную присягу принимают. Я вот зачитываю эту присягу. Я такой-то такой -то, торжественно присягаю наверное, своему Отечеству Российской Федерации, клянусь свят соблюдать Конституцию Российской Федерации конституцию, строго выполнять требования воинских усталов, приказы командиров и начальников, клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать, свободу, независимость, конституционный строй России, народ и отечество. Там все четко сказано, ничего вообще дополнять не нужно. И он говорит, да, ну они там нарушали закон, там все, в общем-то, делали, делали не так, но надо было просто собраться и уйти. Ну, не знаю. То есть, вот, причем он Интересно еще сказал про АНБ, что они в своих методах зашли слишком далеко, следить за союзниками, если вы считаете их союзниками, а не вассалами, это неприлично. Ну, во-первых, для КГБшника, конечно, прилично все, но мы это обсуждать не будем. Но странная ситуация, вот Сноуден, он поступил неправильно, да, как Путин считает, сообщив о том, что нарушается закон. Здесь никакой закон не нарушается, но они поступили неприлично. То есть, вот как это, у него, у него в голове вот эта вещь связывается, Сноуден поступил неправильно тем, что сообщил о том, что они нарушают закон, да, они поступили неправильно, потому что, это неприлично вернее, потому что следят за вот этими, и это неправильно, то есть, это законно законно, следить за своими партнерами. Ну, кто, кто, где они подписывали договор, что они обязуются за ними не следить, не шпионить. Ничего такого подобного нет, нигде никогда не подписывалась. Да? Поэтому как-то все вот это вот очень странно. У него странное вообще представление. Вот он, его спросили, а Оливер Стоун спросил о покушениях, и он сказал, что... У нас, знаете, как говорят в народе, кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Вот тут я с ним могу согласиться, Вова точно не утонет. Я вот это вот прям железно знаю, это, это я могу ванговать на 100%. Заявил он также там на различных встречах, что Зарин мог быть применен, но не Асадом. Вот так. И... То есть, если раньше отрицал вообще само наличие Зарина, то сейчас подтверждать. Зарин был, но не Асад его. Путин сравнил обвинение демократа США в адрес России с антисемитизмом. Это вообще как? Ну, то есть, он понимает, что вот еще бы с гомофобией он сравнил это вообще. То есть, если вот зря он не сравнил с гомофобией, да, там, надо было сказать, что вот обвинение в адрес России это гомофобия. Но ну, а почему нет? Да, ну потому что, что, что две вещи, которые, которые, вообще просто, э, ну как бы на раз снимают всякие претензии, как кого-то обвиняют гомофобом и, или антисемитом. Все сразу все за, включают сразу заднюю. Поэтому Вове надо было сказать, вот все, кто против России путинской, все гомофобы. И все призадумались, сказали: "Блин, о чем мы? Но на всякий случай не будем, а то вдруг нас в гомофобы запишут, как Кадырова. Путин не причислил себя к числу европейских лидеров. Вот пишут. Модератор дискуссии американская телеведущая Меган Келли напомнила, значит, там, что президент Трамп объявил о выходе США из Парижских соглашений, что европейские лидеры быстро реагировали, а вот Путин сказал, я не отношусь к числу европейских лидеров, во всяком случае, они так не считают, то есть так задело это, задело, прям, да, вот много он шутил, Здесь по поводу того, что вот там плохая погода в Москве, ну что к Трампу претензий он не имеет. да, Ну как же, а вот все нодовцы как раз и имеют. Я уверен, даже по поводу плохой погоды в Москве, сейчас наверняка существует конспирологическая версия, что это американцы нас хотят выморозить. До этого нас вы, да, это они нас выжигали, а теперь они нас вымораживают, собаки такие. Так что это 100%. Вот и Путин заявил, что РФ не может не беспокоиться в связи с приближением НАТО, подытожил обсуждение климата строчкой из известной песни. Ну, no, don't worry, uh, be happy. Это, в общем-то, я думаю, что не волноваться и быть счастливым, это вот как-то сейчас очень, очень у них таким рефреном идет. Это мы у ну, Бурханыча слышали. Теперь Вовы, во, что-то они на одной волне. Все про какое-то счастье они нам все рассказывают. Наверное, поменялся все-таки допинг у них. Понимаете? Да, какие-то, да, от этого они счастливы. Да. да от этого они все счастливы. Шувал считает, что Путин заболел цифровой экономикой и новыми технологиями. Действительно, произошло что-то чудо какое-то случилось. Страшное. Путин собрал всю свою братву и с самого вечера до часу ночи впихивал им в голову по поводу искусственного интеллекта, что они должны стать первыми и главными в завоевании искусственного интеллекта. То ли они Мальцева слушают, то ли они он да, да, да, да, да, пересмат... То ли они эхо-масковые слушали и там тоже это услышали, там же это было и в том числе цитата. Ну, в общем, в любом случае они в курсе, да, Вова в любом случае в курсе. И вот он но я могу сказать, что я такой написал твит, Шувалов говорит, что Путин заболел цифровой экономикой, я пишу, это не излечит Вова от жадности, а значит ничего не изменит. И вот э, дальше написал, что Путин до час ночи обсуждал технологическое лидерство. Жадный Вова хочет оседлать искусственный интеллект, как коня Вадика, рост которого 54 сантиметра. Все-таки, ну, наверное, для того, чтобы такими вещами заниматься, нужно иметь более широкий кругозор и понимание того, как, с чего начать. Я вообще у путинских не вижу даже понимания, с чего начать, потому что то, что они говорили, это вот, я думаю, что просто обычный, даже не продвинутый какой-то пользователь интернета воспринимает уже с гомерическим смехом, ну, потому что это просто жесть. Вот, господин Шувалов назвал три задачи, требующие оперативного решения. Первое, это вот охереть не встать. Вот, Представьте, говорят про искусственный интеллект, говорят про технологии будущего. А теперь какие надо решить задачи для этого? Создание общей платформы на основе блокчейн для идентификации личности, который свяжет банковские операции, госуслуги и вопросы безопасности государства. Это первое. Вторая задача обеспечение цифровой прослеживаемости товаров, ну потому что с них копейка капает. И это же главное в искусственном интеллекте копейку он должен приносить искусственный интеллект. Это что в башке у людей вообще? И третья задача. Так, это электронная защита титула собственника. Если мы сможем создать несколько услуг, а потом всецело перейти на блокчейн в реестре, это приведет нас на электронную защиту права собственности. Шувалов, не будет никаких прав собственности, забудь! Вся капиталистическая система ломается, какие права собственников? о чем ты говоришь в будущем мире? Ужас какой-то. То есть они хотят пытаться вот этот капиталистический хвост притащить в будущее. Он вас утопит, этот хвост. Включите мозги, абстрагируйтесь. Даже вот при вашем скудному мишке уже можно что-то смоделировать такое. Ну, чего их учить? Зачем? Они... Сейчас еще научу, не дай бог. Да, они уже про искусственный интеллект услышали. Не, ну они поняли, что они одним этим могут решить все вопросы. Представляешь, вот предположим, Вова сейчас каким-то образом там добыл на базаре искусственный интеллект. Да, вот как-то так добыл, говорит, вот принес он его домой в кастрюле, блин, подключил. Что получается? Ну, вот мы смеемся, а это 99... Процентов капитализации человечества. Представляешь, что искусственный интеллект может управлять абсолютно всем. То есть, дальше можно сказать всем спасибо, все свободны. И вот здесь страшная ситуация. Говорят: у нас там нефть, газ, и поэтому люди нужны только чтобы обслуживать трубу. А вот здесь страшная ситуация получается: люди вообще не нужны. Вот если при этой системе управления и при этой общественно-экономической формации появляется искусственный интеллект, люди не нужны. А нафиг они нужны? Ну, есть вот этот кастрюле. Он за всех думает, все делает, роботы бегают. Ну, скайнет. Понимаешь, и там можно сидеть курить. Но нужно понимать, что искусственный интеллект не будет обслуживать вот такие интересы, да, там, какие-то. Вот. Ну, ну не, по не, не получится. Так, это должно быть несколько по-другому. Я не буду говорить, как. Причем я знаю. Я не буду говорить, потому что они опять сейчас соберут совещание да, час ночи будут обсуждать. Не спать, но, не спать, не спать, а а, да. сонные будут управлять страной. Слава, я поняла, зачем он э, хочет этот интеллект получить. Значит, он понял. Он разочаровался в своем окружении. Он понимает, что рассчитывать он, он не понимает. на он понял, Есть что это. Мальцев, Нет, да я поделал не Мальцева. Он да, понял да, край. Да. А здесь ему показали панацею. Все. Вот край, а здесь все. От всех бед спасешь. Волшебные Экономически, таблетки, да. политически, все. Мальцев показал волшебную таблетку. И вот. Путин рассказал о способе преодолеть неравенство доходов в России. Я вообще офигел, а вообще, чуть-чуть творится Володь, перераспределение да. ресурсов государства в пользу нуждающихся. Что с ним случилось? Это может надо было раньше этот, от Мадура перекрывать этот поток. Слушай, Представляешь, это Да, да, да. Это удивительно совершенно. То есть... Мы как раз говорим, да, о том, что ну, современный способ производства, который будет роботизироваться, даст возможность там, тысячекратному увеличению производительности труда, приведет к чему? К тому, что тот, кто там создаст нечто, ну пусть как сегодня уже, так сказать, притчево язык искусственного интеллект, он станет королем мира, да? Ну такого же не будет, человечество этого не допустит никогда. Конечно. А соответственно, значит... Будет требоваться, что перераспределение в пользу неимущих, в пользу тех, кто не работает. Потому что ну, работать это будет право избранных это однозначно. Поэтому, если ты не работаешь, ну ты должен достойно жить. Вот тебе, вот тебе. Занимайся там в интернете, придумывай творчество, картины пиши, там, бухает, да, бухай, что хочешь сделать? Делать. Да, там в, в этом в, в, очках этой реальности там, сиди. И вот тут получается такая странная ситуация, да, что если вот с тех позиций, с которых Вова подходит, то это тогда малоимущих надо э, это, как, как, как это, как это стерилизовать, да, ну потому что народонаселение надо уменьшать, и, конечно, расстреливать их никто не будет, наверное, но их надо стерилизовать. И я так и, и рассуждал, что он будет так рассуждать. И вдруг он выдает вот это, что перераспределение ресурсов государством пользу нуждающих может стать способом решить проблему неравных доходов в России. То есть как раз он говорит то, что реально вот на сегодняшний день. Оно реально. То есть то, о чем надо говорить. И я просто сел на одно место, я был потрясен, серьезно, потому что ну вот, как раз об этом он, не, он, он должен говорить в последнюю очередь, ну, в силу патологической жадности и так далее, вот что должно случиться с человеком, который действует полностью против себя самого, полностью против всех своих 17 лет, я понимаю, что это просто слова, я понимаю, но он-то их сказал, это как их из себя надо было выдавить, удивительно, да, и вот он, ну дальше идет, конечно, билиберда полный то есть их понимание информационного мира Путин поручил компаниям РФ быстрее создать подразделения, работающие со стартапами. Если бы это занимался Володя, он бы предложил создать комиссию, но так как Путин этим занимается, он предложил каждому там Роснефть, Газпром и так далее создать у себя подразделение халявников, которые будут работать со стартапами и, и все будет классно. Ну, не знаю. Я думаю, что вот э, еще это просто вообще шедеврально. Цитата дня. Путин. «Стартапы – драйверы прорывных инноваций». И это как вообще? это Представляете, как проперло-то чувака. Я для себя написал. Не спутал стартапы с сатрапами. А? Сатрапы – драйверы прорывных инноваций. Да? Я вот для себя написал тоже и в, в, в Твиттере вывесил лучший стартап и самый эффективный драйвер прорывных инноваций Революция 5-11-17. Вот это действительно тут... И вот он да, вот он к Ростеху обратился, к роскосмосу, к росатому ко всем говорит давайте создавайте там значит всякие. Я думаю с трапом это очень хорошо, да. они говорят да Володь, давай искусственный. Конечно искусствуй. да, мы сейчас 20 тут триллионов побегу, да? искусственный интеллект. Стоит. Он скажет где он, покажет телефон, скажет что он здесь обучается. Обучается да. Ну и... Путин еще сказал задачи национального уровня добиться всеобщей цифровой грамотности. Я вот написал в Твиттере, Вова, бойся своих желаний, ты ведь царь малограмотных. Вот представь, если была бы всеобщая цифровая грамотность, ну какой Путин, зачем он нужен? Так что самая, я говорю, самая главная проблема всегда вот всех путинских, ну и его самого, они когда вот говорят, они хотят иметь много денег. Это не страшно, я вот, хотя не жадный человек, но спокойно отношусь к тем людям, которые хотят иметь много денег. Они не хотят иметь много денег, они хотят иметь все деньги. И вот это как раз и толкнуло его по поводу искусственного интеллекта, потому что он хочет и здесь все получить, но не я... понимает, что это утопия, что здесь он получит только, ну вот, со своими этими вещами. То есть здесь, как, это как атомная бомба. Я бы вас поправил, что он не все деньги хочет, а больше, чем у всех. Ну, все, именно, не больше всех, а вот именно все. Если больше, фиг с ним. Даже мы согласились. Три, именно три, два, все, три. да, довольно. И вот тут, я говорю, самое главное, что нужно понять каждому, что сейчас изобретается то, что гораздо сильнее атомной бомбы. И естественно, что не будет никого одного, кто владел этим, ну как мы, я говорю, видели с атомной бомбой, если вы э, посмотрите, как это все происходило, то вы очень сильно удивитесь, если вы спросите, кто изобрел атомную бомбу, и вам скажут, что пингеймер то, а вы спросите о Пингемера, ну так как он умер, его может спросить только по воспоминаниям, он, он, он там говорит, что не он создал атомную бомбу. Да, да, он сказал, что мы выполнили за дьявола его работу, это его цитата, и та тетрадка, которая пришла из Германии, которую якобы там фашистские физики записали, да, потом, когда после 45 года им показали, они не опознали в этом себя, они сказали, что если бы у них были такие теоретические разработки, а у них бы через год уже была атомная бомба. То есть, все, что делалось, делалось как-то странно, таким образом, что э, сейчас можно, ну, как бы, мистическую составляющую здесь рассматривать, чтобы э, все получили атомную бомбу. Ну, чтобы мир балансировал, чтобы не было однополярного мира. Вот. И я думаю, что с искусственным интеллектом и с будущими технологиями также обстоят дела, хотя вот там на форуме люди переживали, что говорят, те страны, которые получат вот э, суперпрорывные технологии. А их вот так, искусственный интеллект сейчас так называют, суперпрорывная технология, потому что, наверное, там где-то уже даже засекретили такое название. Ну как, атомную бомбу, ее же с 42 второго года не называли атомной бомбой, был засекречен, это везде. И там как угодно называли, там, большая бомба, там, какая-то сверхмощная бомба, но ни в коем случае не атомная. И вот я думаю, что сейчас... Когда говорят они, что те люди, которые там, или те государства, которые владеют, они будут доминировать, ну да, они, конечно, будут передовыми, но доминировать не удастся уже никому, потому что взаимодействие миров, оно очень серьезное, эти миры взаимно проникают, и в конце концов это все становится единым миром, и где-то там на Бали, да, на каких-нибудь там... Или там на ГУА, где сидит человек с сигаретой, и что-то там, я имею в виду, с такой неправильной, и куда-то там залазит, и такое там выдает взаимодействие с, этим, с этими прорывными технологиями, что другим это и, и не снилось, понимаешь. Поэтому в любом случае, чтобы взаимодействовать, нужны люди. Вовы одного недостаточно. Он слишком Даже для этого сам. Да, никаких Сеченых вот. не хватит. Нужны новые люди. А эти новые люди, где они? Они по всему миру. Они сейчас, может быть, вот, в Черной Африке сидит, там где-то что-то ковыряет. Рамиль Гельфанов пишет. Мне предложили работу в таком государственном стартапе. Иди, Понимаете? Это да, по крайней Само мере. То, но, да. ну, как действовать подскажем. ЦБ объявил... О начале работы над созданием национальной криптовалюты. Да, ну мы создали национальную криптовалюту Рифт но у нас все видите они наверное наверное ЦБ приревновали сказали ну-ха мочи их, они у нас так да да, да да они хотят у нас забрать стартап стартап Мы, кстати, хотят на они у нас заявление на биржу будем просить чтобы наши рифкоины торговались на бирже Мальцев чтобы... ты ничего не предлагаешь только лозунги ну помилуй бог ну откройте сайт 5.11.17 и хотя бы Первую страничку программы, прочитайте, как-то мы ничего не предлагаем. Если мы ничего не предлагаем, тогда кто предлагает-то, вы что? Вы возьмите любую программу, любой партии, самых там вообще, там, Единой России, что-нибудь хоть подобное предлагают, там, простить долги или двигать информационный мир. Кто-нибудь это предлагает? Да они об этом вообще даже и не думают, и не знают. Я, не, я про всех, вот в любую партию берите, ничего нет подобного. Почему? Потому что мы свободные люди, мы хотим будущего. Мы боремся за будущее. А они борются все почему-то за прошлое, ну в крайнем случае за настоящее. А мы за будущее боремся, поэтому мы 100% победим. У нас конкурентов нет. В борьбе за будущее нет конкурентов, вы же понимаете. Вот Вова схватился, бля, а, э, искусственный интеллект, убежал, хватай, давай, там, быстрее, там надо, надо проводить совещание. Как победить? Совещание провести и до часу ночи просидеть. Вот как надо по победить. Да. Вымучить людей и сказать, что вот какие мы молодцы. Да. Про ЦБ мы закончили. Да. Глава... Ну, считает, что в 21 веке рабочий день сократится. И я тут вообще рот открыл. Ну, представляешь, Топилин, реальный министр этого правительства, говорит о будущем. Он говорит, причем говорит моими практически словами, я абсолютно удивлен, он говорит, что он не знает как будет в будущем, вот сейчас восьмичасовой день, а дальше может быть 4, там пяти, шести, я, говорит, не знаю, может вообще два часа будет хватать для работы. Как у тебя? Да, Представляешь, Теперь. не, ну это понятно, но он... Он, он говорит то же самое, что говорим мы о том, что право работать будет у избранных. Он, я так понимаю, не глупый, и он это понимает. Но вот подает под таким соусом. И сразу же возникает вопрос к Топилину тогда. Но ну, если ты это, браток, понимаешь и знаешь, что будет масса людей, которые не будут работать, то вот при вашем экономическом планировании вы чем их кормить собираетесь, этих людей? Ну да, если кто, кто не работает, тот не ест у вас, принцип. Но они все сдохнут с голоду. Да более того, кто работает, тот ест. Ну да, тот тоже ест херово, да. понимаешь? То они с голоду сдохнут, люди-то. И он это понимает, и дальше он вообще задвигает такой, зачет да, путинцы его расстрелять должны, что оказывается электронные трудовые книжки с 1 января 2018 года должны появиться. Я понимаю так, что это он уже заходя на этот форум придумал. Ну там кому-то из своих скажет, Бле, там электроника, там что-то надо сказать. Ему говорят, что быстрее, трудовые, трудовые сделаем электронные, все классно поцеловал всех глобов. С 2008 года их делают электронно. Серьезно? Ну хорошо. Тогда у него в кармане уже был заготовленный вариант на это. Тогда и не парьтесь по поводу искусственного интеллекта. Это все только слова и распил Нет, Понятно, что я, ты что думаешь, боюсь, что Путину ухватится за это. Я просто вижу, люди разволновались. Но меня тоже это потрясло, если честно. Я прям очень сильно удивился. Напоминаю вам, что нужно подписаться на канал Артподготовка большими буквами Латиницы, ставьте лайки Совсем что-то плохо сегодня с лайками Кота Лысовых Увидеть не хотите, вижу Также у нас есть Кнопка, не, не у нас, а в Ютубе Есть кнопка поделиться Нажимайте поделиться И рассылайте сообщения в соцсети Пишут, в Саратове мужчину бросил В полицейских гранату У вас такой случай уже был неоднократно В городе можно, Можно быстро отправить сообщение в соцсети. Еще забыл сказать: у нас есть сайт 511-2017, на котором много интересного. Также там есть в разделе прогулки телефон соратницы Надежды восемь девяносто пять тридцать Она у нас готовит региональные новости. Звонить, да, он вот пишет «Трудовые книжки атовизма». Абсолютно с вами согласен. Это такой рудимент советской системы. Так же, как жилищное право, трудовые книжки. Это... Я говорю, для того, чтобы платить пенсию, даже вот э, в путинской системе координат, что нужно? Нужно достижение определенного возраста. Не нужно никакой пенсионный фонд, надо всех просто разогнать совершенно спокойно. Человек достигает пенсионного возраста, все, ему устанавливают зарплату, если он э, пенсию, если он работает, ему продолжают... Э, он продолжает... Пенсионные взносы делаются, работающий пенсионеры. То есть они получают пенсию и платят со своей зарплаты пенсионные деньги. Все, все вопросы сразу решаются. Они никак не могут понять, как решить с работающим пенсионером. Да, вообще, как два пальца. Ну, ты пусть со своей зарплаты. с этим проблемой. Не, знаем, ну просто решить. потому что я, я почему стал это обсуждать? Потому что наши люди, не наши, ну как бы тролли говорят, а вот а мальцев, а ты бы мог эту проблему решить. Да вот это вообще. Это элементарно, да. Щелчком в Всемирный банк назвал профессии, которые скоро исчезнут. Ну тут всякие разные профессии, в том числе колл-центр, и Всемирный банк сказал то же самое заветное слово. Искусственный интеллект, который будет вместо колл-центра общаться, естественно, с людьми и так далее. И то есть они что, сговорились, что ли, все, я не понимаю. Вот Сечин заявил, период низких цен на нефть пришел надолго. Ну, слава богу, даже этого осенило. Представляешь, который говорил, что самое интересное в мире это нефть, и то говорит, все, это надолго, ну, навсегда. Но Сечин убежден, что электромобили не вытеснят с рынка нефтепродукты. А куда же будут эти нефтепродукты девать? Ну я понимаю, в, в эти электромобили нужны будут масло. Но представляешь, в сравнении, да, в сравнении с бензином, сколько нужно этих масел? Это вообще просто смех. И Сечин пообещал стабильность в случае выделения нефти налоговых льгот. Представляешь, что если... будет стабильно, да. стабильность, Стабильность, да, да. Если налоговые льготы будут, то Роснефть, то будет стабильность. Если вот кого-то другого налоговые льготы, это все фигня. А вот у Роснефть, то стабильность. Я написал в Твиттере, путинская стабильность, это как... но только с понтами. Вот это... <смех> да. Слава, у нас времени Ну, сейчас ну, мы <смех> добьем, сейчас мы... Путин, а что у нас там сколько? Ну, у нас еще донаты Да. Обещаем, и вот Путин призвал чиновников помогать богатым вкладывать деньги. Сразу вспоминается э, этот Мел Брукс, помнишь э, как, для кого что будем строить? Дворцы для богатых или хижины для бедных? К черту бедных, так и здесь призвал помогать богатым вкладывать деньги. Сразу также вспоминается Помнишь, как в песне в этой, Я всем дома помогаю, есть котлеты. Вот представляешь, если сейчас чиновникам официально сказали, ты должен богатым помогать вкладывать деньги. Они так будут сейчас помогать всем. Скажут, а ты что там всех э, зашмарил то там, я не знаю, у себя в городе там, или в областном центре, а я им деньги помогаю вкладывать. Они уж найдут, чиновники, куда деньги вкладывать. Слушай, а я знаю, Пом... продаем. Вот у нас на СЭПа седьмые айфоны делает. То есть у него с этим в порядке все. креативный человек. Вот. А еще Костин, это вы помните ВТБ, да. банк, дружок Путина, заявил об ожидании легкой победы Путина на выборах 2018, на что я написал, что легкая победа Путина – это всегда тяжелое поражение для народа. Может, хватит. И действительно так, что-то их прям, вот на этом форуме, они все собрались, все абсолютно, представляете, вот вся питерская братва, и что они там, я не знаю, думают, и о чем они говорили, я тоже не знаю. Но похоже, если их так проперл на искусственный интеллект, они ищут выход, то есть и выхода они не видят ни одного, как бы сказать, естественного, понятного и реалистичного и они рассматривают выход как через искусственный интеллект как фантастический выход но на самом деле для них это фантастика они даже сами понимают если мы в это верим то вот они в это не верят, это 100%, ну потому что если бы они вот верили, они бы это сделали давным-давно, они в это не верят, представляешь, и то есть если они, они с таким же успехом могли собраться на встречание и говорить, как, как нам договориться с инопланетянами, чтобы они там нас поддержали, и мы в 2018 году, то есть вообще никто ни одного реалистичного решения не предложил, раз это было самым, главным при обсуждении. Ни одного реалистичного решения нет. Это я к хватникам, к нодовцам, там, ко всем остальным. Герман Греф посулил России десятилетие надежд. Десятилетие надежд. То есть 10 лет, если с Путиным, то 10 лет будем надеяться, что он когда-нибудь сдохнет. Надежда такая. Ребят, дайте безнадежно, чтобы было прям 5 в один, Путин, рост инвестиций в Россию превышает рост ВВП. Путники. Да, но если сравнить с 2014, да, в два раза ВВП упал, в рублях нормально, он повысился, да, в долларах упал в два раза. И превышает инвестиции, превышает, ну, жалко мне тех инвесторов. Голодец, сочла прогноз о нулевом росте пенсии неоправданным и необоснованным. Вот мы сегодня обсуждали, что иметь такую фамилию это Голодец, это уже смешно. Да, нет, не смешно, это Голодец, ладно, а, но ну, иметь такую фамилию, если ты социалкой занимаешься, этого, это ввиду, да. Да, Голодец, все, да. То есть это понятно, что а, те заявления, которые были вчера сделаны, по поводу там нулевого роста пенсии или рост пенсии к 35-му году, они вызвали очень большое неудовольствие, и поэтому тяжелую артиллерию впустили в качестве вице-премьера, который говорит, не, все не так плохо. И еще гениальный голодец опровергло существование планов повышения пенсионного возраста после выборов. После выборов, если такие бы состоялись, повышает пенсионный возраст. Голодец спрашивает, слышишь, ты что говорил? А говорил, я не говорил, что они повысят. Я говорила, что не существует пока планов повышения. Пока ну не существует. Не существовало ну, на тот момент. На тот планов. момент, да, на тот момент не существовало. Я вот не да. все-таки. Честушку прислали, я сейчас вам ее чат скину. Юрий Ткач написал, вот Газпром тариф поднял, деньги русских он украл, что хотелось Гитлеру, достается Миллер. Силанов предрек непростые два года для России. Ну спасибо, что-то. Представляешь, вот они в каждый раз приходят. Я помню, в 2014 году они непростые годы, в девятом. И каждый раз, когда Путин выступает, это даже есть в Ютубе, каждый этот год был непростым. Или этот год будет непростым? Я думаю, в 17 в конце, если бы не было 5 -го, 11 -го, Путин бы вышел, так 10 минут помолчал, руки развел, сказал, ну пиздец. <режит> Реальный размер пенсии в России уменьшился в апреле на 0,1%. Это Росстат заявил тоже там про погрешности, про всякие. Но, видишь, заявили. Это по поводу того, что реальные доходы упали. Вчера, помнишь, говорили, что это методология, так вот посчитали, и сегодня вдруг Росстат заявляет, то есть Путин сказал, что доходы растут, Эти... Минэкономразвитие сказали, что доходы падают, потом они сказали, что это методология, и, и на самом деле они растут, и вдруг тут высветился Росстат, который говорит, нет, на 0,1% упали. У пенсионеров, по крайней а мере. А завтра скажут, но ну, нет, все-таки выросли. Да, и вот, что там? Нет, я понимаю, что там пятая колонна нормально работает, им привет. И, и они хоть про, ситуацию проясняют. Московские власти открыли а, результаты голосования по реновации. Они были закрыты, а теперь их открыли. Конечно, там и все там за. до 15 числа можно еще и проголосовать. В общем, все, все прекрасно. да. Ну, там уже, как Собянин вчера говорил, 90%. За. За. сами да, да, да, да. с хоть подъезды ломали. Путин заявил, что судебная система будет усовершенствована. и Мы снимем нагрузку на судьи, дадим гарантии для объективного судопроизводства и так далее. Это вот говорил очень много раз, и кончалось все басманным правосудием. Я думаю, что ничего не изменится, станет только хуже. Заносчивость судей будет такая, как вообще, я не знаю, там самых высших дворян, а качество субпроизводства будет на самом низшем Миндрам запретит курение в фильмах, представляешь, то есть теперь все в фильмах, как, как в том анекдоте получается, помнишь, вот в фильмах показывают, я не знаю что, курить только нельзя. Как и в детстве, очень смешной у нас был анекдот, когда мама там в сарай стучит, ду ду ду, -ду, -ду говорит, Дети, что вы там в, сара, в сарае делаете? Трахаемся, мам. Смотрите, не курите. Вот это вот. Вот это приблизительно то же самое. Федор Бондарчук просил 500 миллионов у государства. Нормально, хорошо быть Федором Бондарчуком. Но я так понимаю, он хочет снять два фильма. Один по сценарию Высоцкого. Ну, знает, в общем что надо предложить. И второе, это продолжение фильма «Притяжение». Ну, так получится, что скажут. Ну, дали на один только фильм. Мы решили по Высоцкому не снимать. На, на половину хватило дойти еще. Вот. И ФСБ сдержали подозреваемых производстве крупной партии наркотиков. Это синтетические наркотики. Почему-то ФСБ и кто бы ни было не ловит с большими партиями героина. И с кокаином вообще ни с какими партиями не ловит. То есть, ну, потому что говорят, что, в общем-то, тут Определенные люди работают. Вы же обратили внимание, что в России нет наркоборонов? Во всем мире есть наркобороны, а в России нет. Ну, потому что они обличены властью. И их никто не может назвать наркоборонами. У них есть государственные должности. В Италии задержали одного из самых разыскиваемых в мафиозе. Я только что вот недавно задержали в, в, этом, в шкафу самого разыскиваемого, снова самые разыскиваемый. что у них много самых разыскиваемых в мафиозе мужчина вступил в до да, власти Юты, выступили против брака между мужчиной и малолетним ноутбуком. Началось. Да. Причем, ты знаешь, вот Игорь просил меня на этом остановиться. На самом деле ситуация не, не так комична, как кажется. Сейчас принимается решение на будущее. Если суд примет решение, что значит он может на компьютере на своем жениться то это даст возможность потом жениться на роботах, когда роботы получат искусственный интеллект, они и будут переживать своих хозяев, они на этом основании будут получать наследство, а потом будут за ними признаваться все человеческие права. Это вот сейчас этому кладется начало. Вот сейчас вот эта смешная ситуация. Че? Ну, так, я понял, что это будет. Но я говорю, что сейчас вот мы видим, что это в начале славных дел. А так будет, конечно. Вот так. И, значит, еще последняя такая новость. Комета Джонсона сблизится с Землей 4 июня. Но я не астролог. Но на месте нашего друга Алексея я бы... как бы предостерегся, призадумался. Ну, как у но потому что он 4 июня рожден а, -а, -а. а комета будет 4 июня над москвой я самым... знаю, а? Рождет, я не знал когда да, самым да, в самой близкой точке самой близкой до земли будет как раз москва так что вот Это опасность конечно безусловно вот и мы к вопросам в прямой эфир переходим. Сергей, 100 рублей. Здравствуйте. С сайтом ничего не получается, никаких начислений и писем не приходит. Система платежная, система тоже не фонтан работает с перевоями. Простите, что огорчаю. Извините, что у нас не все так гладко, но все платежи у нас зафиксированы. Мы взяли паузу. Санитарный день, что называется, до вечера понедельника. По да, крайней ну, мере, нам вечер, да. в понедельник ответят служба безопасности, платежной системы, что у нас, либо мы останемся не, мы Нет, не, мы с другой будем работать Помните, с платежной системой. Фубар спрашивает, а, тест 5 тысяч, спасибо, Фубар, очень приятно тестируйте нас. Валерий Валерьянович, 200 рублей на победу, спасибо. Вячеслав Федоров, 100 рублей без подписи, спасибо. Темный, 13, 100 рублей без подписи, спасибо. Темный, 13, 100 рублей на бензин для покрышек, спасибо, лучше я вам посоветую ацетоном. Александр, 200 рублей мальчику на психолога, которого полицейские уроды паковали за чтение Шекспира. Трепещите, твари, не ждем, а готовимся, Александр, не ждем, а готовимся. Татьяна, 600. но у нас нет связи с этим мальчиком. Да, мы не можем, к сожалению, найти родителей его, но мы не сдаемся. Татьяна, 600 рублей вашему а, на психолога мальчику, да. Знамение ха-ха. Да я не, как бы, э, не особо верю в астрологию, но ничего не исключаю. Вы же понимаете, поэтому почему э, как бы не, не подстраховаться. Что сло, стоит в этот день провести не в Москве, а где-то в другом месте. А вот Татьяна говорит о том, что у нас создается хунта кошачья. И вашим котикам от бендеровского кота Гоши. Спасибо. 600 рублей. Валентина 100 Спасибо. рублей на дело тест тест пять тысяч как в отлично тестируют темный 13 200 рублей зарплата 20000 но чем можем тем поможем спасибо огромное темный Ларис санкт-петербург 200 рублей на ваше усмотрение ксения вячеслав спасибо алексей без подписи спасибо алексей андрей с 200 рублей у славы день рождения 7 с наступающим меня сегодня андрей с точка, с наступ с днем рождения Северяночка опять. Сегодня было судилище над Мохнатким. Северяночка, у вас есть наш номер, звоните нам на телефон. Судья в начале процесса вывел из себя Сергея, затем удалил его из зала и не дал ему выступить с последним словом. Приговор остался в силе. Созвонимся, Северяночка. Антон из Германии, 250 рублей. Я студент, поэтому немного, за, но зато регулярно. Я родом из Харькова и благодаря вам я снова хорошо отношусь к русским. Ну, не всем относитесь, Антон. Понял, что ватник это не национальность, а состояние души. Удачи вам всем. И вам удачи, Антон, в вашей учебе. Апачи, 100 рублей. Грузинская хунта, Сочи. Удачи нам. Удачи нам. Алена Альба, Санкт-Петербург. Я с вами с февраля 2014 -го. Покажите кота, пожалуйста. Ждем, Алена, 7 тысяч лайков. Потом попросим распространить. Андрей Дмитрий завтра суббота. 200 рублей не жду, а готов. Серега, город Бор, 100 рублей без подписи. Спасибо. Вова, просто Вова, привет из Сергача, Нижегородская область. Слава, когда к нам в Нижний приедете создать третье ополчение? Не знаю, пока, видите, у нас все как-то это... Э, тру, трудно нам путешествовать по определенным причинам, но сейчас информационный мир, вот мы создаем систему вебинаров, чтобы вообще каждый мог пообщаться сколько угодно и достаточно близко. Потому что даже если я объеду всю Россию, я не смогу со всеми пообщаться. А через систему вебинаров смогу. И это очень важно. Антон, 5000 задолжал я вам. Распределите как-нибудь полезно. Спасибо, Антон. Темный, 13-100 рублей на консервированный порох. Владимир Саратов, Оргсинтез. 200 рублей. Хунта. Привет всем, здоровья вам. и терпения. Андрей, таксист, возможно ли пересечь, перенесение 5.11.17 на более поздний срок, если ситуация способствующая не сложится? Думаю, если так случится, все наши поймут. Ну, я не думаю, что не сложится. Все-таки есть очень большая надежда на то, что сложится такая ситуация. Давайте пройдем этот путь до конца. А там я как-то привык... Я говорю, у меня только, только вперед. Я не привык заднюю, заднюю давать. Может быть, это плохо. Антон пишет, я думаю, после этого надо показать Басю. это вот в третий раз сегодня пять тысяч, и пишет. Басю хотелось бы увидеть, но я не бот, к сожалению. Тысячи накручивать не могу. Влад, 100 рублей, можно показать Басю? Очень прошу Антону. Привет из Лисок. Смотрю канал, подписан и активно пропагандирую идею народовластия с 2013 года. На днях перевел в рифкойны 600 рублей. На счету так и есть. 600 рублей без бонуса. По Яю передатчик раз, а, почту Машу записали. Но ну, все правильно. Бонусы будут начисляться каждый день. Все москвича, вродившие 4 июня, отправились на этот день в Сарат. Нет, вы не поняли. Комета же, если верить древним астрологическим предсказаниям, наверное, начиная с Юлия Цезаря, да? Которые, когда его в марте убили, как раз э, пришла комета. И потом Вифлеемская звезда и так далее. То есть комета всегда относится к тем, кто претендует на высшую власть. И если она как-то совпадает по годам, э, ну, с, с днем рождения там или э, с э, каким-то другим днем, <laughs> скажем, да то это не ну когда с другим днем то это пофигу а вот когда с днем рождения это не очень хорошо я имею в виду когда это не просто человек родился под звездой под кометой а когда он уже взрослый внук большевика ленинского призыва полторы тысячи хороших выходных спасибо Кирилл из Зеленограда сто рублей хороших выходных вам спасибо папуа сто рублей спасибо. далее придется вводить Путлер флаги. ну наверное Космос. 100 рублей без подписи. Спасибо, Татьяна Петровна. Пытаюсь точно определить, с каких пор я с вами, когда вы говорили, что у вас несколько клетчатых рубашек, а не одна. А -а -а -а. <связано> да, это очень давно. В общем, пишите. 4 года мы вам верим. Алекс, 500 рублей. В ночь с 17 на 18 мая в возрасте 52, 52 года умер Чернобров Вадим Александрович. Это тот, что у уфолог с бородой, как у Линкольна. Uh -huh. Вячеслав, были ли вы знакомы с деятельностью Нет. Вадима? Нет, не был. Ну, вообще, да. Хотя вполне я допускаю, потому что я как-то э, всякие произведения уфологов читал, но, честно говоря, я редко обращаю внимание там, на фамилию, на, на имя, особенно в интернете, где просто это как-то, ну, иногда вообще даже без данных, я иногда встречаю свои собственные статьи без обозначения, да, обозначения. а иногда даже и под, другие, под другими именами. У нас, я помню, был такой смешной товарищ, который брал все, что я пишу в живом журнале. Он размещал у себя и ставил какие-то другие цифры, более ранние. Таким образом, он думал, что он авторство получит этого. Представляешь, что, ну, это вот такое путинское представление в да да интернете. Да, да. Зарождение информационного мира, на самом деле. Да. Виталий 100 рублей. Дядя Слав, куда вложить миллион деревянных, чтобы не потерять? В карман. Вопрос. Вам. В рифкоины ответ да. вам. Да, да, да. Я согласен, я просто еще вот прочитал, про, про что Вифлеемская звезда не комета, а сверхновая Не знаю, я тогда не жил, поэтому комета это или сверхновая я не знаю Максим 100 рублей Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой Гетте, слова Подписано. Игорь 200 рублей на революцию, спасибо Скукусик 300 рублей соратнику Варе Денис, 300 рублей. Давайте мегафоны включим. Давайте. Кристоф Сергей Геннадьевич, 100 рублей. Из последних сил на наше общее дело. Надеюсь, вскоре смогу больше. Спасибо. И на этом Сергей. Снежок, 100 рублей. Оконю. Постоянно снежок шлет окуню. Вячеслав, 100 рублей. Путину на тапке одноразовые белые. Спасибо, Благодарю, Вячеслав. Валерия, СПБ 200 рублей. Без подписи. Вера, 1000 рублей. Жду ответа на письмо полковника медслужбы боюсь не дождаться жду ответа на письмо полковника медслужбы боюсь не дождаться на какую почту отсылали чтобы не сказали я потому да, что да Вера если не сложно продублируйте на vvmaulc 64 ком. почта есть под видео в описании там же где вот вы смотрели ссылку на донат мой сын вас смотрит передайте привет пожалуйста привет привет Андрей Торопов 500 рублей по осмотрению Айлен, 200 рублей, топим за 5.11. Спасибо всем. Я сейчас еще раз. Пишут, Шекспира, Бендеровцы вы все. Какой но, новый. 5. Это 05. вообще, да. Хэштег может такой появиться. Ну, собственно, и все. Всем спасибо. Сейчас, может быть, Вячеслав, еще у нас есть 5 минут. Да. Почитаем чат, может быть. Да, давай, почитаем. Мальцев, где, где окупается. Вальнов а. в чате. Привет ему хоть передать. Привет. Вальнов, позвоните да. нам. Да, мы с это с удовольствием. У нас Женя, просто. Вот, точно. Да, да, конечно, Жень. У нас все телефоны украли. <pliers> Эти сотрудники полиции. Это называется, как это называется? Изъяли для производства следственного действия. Интересно, да? Да, есть, по его... уголовному делу. <связь> Где <связь> Окуни, чем занят, вас спрашивают? Ну, суть потому, что мы сегодня там несколько раз связывались, и он был в вебинаре. Он в Саратове а занят тем, что ну, возмущает, как Хаджана Среддин, да, возмутитель спокойствия. Я так понимаю, что позавчера или когда они там были в общественной палате, на них написали заявление в полицию. Поэтому Окунев звонил, спрашивал насчет адвоката. Ну и так далее. -то. Так что, ну, в общем, все как всегда. Помнишь, как в этом фильме Охот за Красным Октябрем? Такой? Командир в бою! Да, <с Okay>. <сOR> <сOR> Окунев тоже в бою. Костя, вот какой-то Виктор Томилов пишет, что его донат не вот Виктор Томилов, я вот вас баню за то, что вы уже я прочитал да? весь донат. Не, ну почему, зачем? Да, да, ну как не дошло, если все про, специально пролистал еще раз. Обновить. Так, вот его номер написали нам. Чей, Войнова? Да, наверное. Да. Нашел? Вот да. Алексей Питерский написал 511 Славина мобильник Вот ТЕ не знаю, что за мобильник, может быть это типа верту, а я такой глупый, не знаю. Второе. Здравствуйте, с сайтом они же по порядку у нас. По порядку, Спасибо. Да. Так, а. Вот Никита спрашивает за 100 рублей. Вячеслав Вячеславович, а искусственный интеллект поможет с освоением космоса? Ваше мнение. Я думаю, что только он и поможет с освоением космоса. Все, что делает человечество до момента появления искусственного интеллекта, это так, я не знаю, баловство. Представляете, пример любой. Марс от которого сигнал там идет какое-то количество времени, я уже даже не помню сколько, 150 миллионов километров легко да, сосчитать. Вот, ну, это минимально 150, так-то до 180 миллионов километров. И вот, представляете, там работает какая-то система, которая там, делает шаг, туда отправляет пока назад, даже на Луне долго. Но Луну и назад долго. Да? Там это луноход делали, бедолаги, не знали, как, как им управлять. А это вообще, то есть надо сидеть и, и нервно курить некоторое количество времени, да, там, вот там 20 минут да, там с чем-то. Вот. А, а искусственный интеллект эту проблему решает полностью. Кроме всего прочего, искусственный интеллект коммуникационные системы создаст сам. Причем, возможно, такие, которых мы даже не будем понимать, как они действуют, потому что это будет чистая математика, ну, то есть, с ее точки зрения, Да, это технология будет, ну, такая, вполне понятная, да, ну, то есть, любому там, кто как Эзик, математический вуз закончил, будет совершенно понятно, что вот это вот так, вот так, вот так, и оно так классно действует. А нам это совершенно будет непонятно. Вот сейчас квантовые системы придумывают передачи информации, но они, но они не совсем квантовые. Да, то, то, что вот как раз будет э, строиться на принципах суперпозиции, то есть нахождение в двух точках одновременно, да, и изменение э, так сказать, частицы в зависимости от взаимодействия с другими частицами на бесконечно долгом расстоянии, то есть даст возможность передавать сигнал мгновенно. Но человек этого никогда не придумает, потому что я видите даже долго рассказывал. А как это будет, ну, не знаю, Там может какие-то головастые люди теоретически когда-нибудь додумывались бы через 300 лет. Но нафига, извиняюсь за выражение. Гораздо проще придумать тот, того, кто решит эту проблему за тебя. Зачем тебе 300 лет думать, когда эта штука может за 30 минут это все решить? Это звань... Извините, пришло еще два доната, они пришли в промежуток, и от того человека разбанил. Ну, да. Константин, что. 300 рублей, ок у него на благие дела. Вячеслав, можно ли в Доме революции получить иногороднему приюту ночлег накануне 12 июня? Да, конечно. Экстази. Это Константин до этого писал, экстази 59. Вячеслав, скажите, пожалуйста, будет ли. Будете ли вы освобождать людей после революции по статье 228 и статьи, к ним прилагающие? Удачи вам, не ждем, а готовимся. Я да, тут вот написал 55 миллионов километров. Да, действительно, не 100, а я ошибся. 50, минимальное расстояние 50 с чем-то, он ближе, чем 55, ходил, а максимальное 80. Не 180, а 180 точно. Конечно же так. По статьям 228 и статьи книги прилегающиеся, будете ли вы освобождать людей? Экстази. Два два восемь. Ну, 282 28-я, это что? Не знаю, какой это Игорь надо. Я даже и не знаю. Следующая за... передача, обещаю вам ответить. Не, ну и мы можем сказать, что тут отвечать. Я отвечу то же самое, что всегда. То есть, преступление, которые являются ну, не тяжкими, это все, конечно, свободны сразу. Те, которые являются тяжкими, здесь нужно тоже смотреть. Во-первых, пересмотр дел возможен практически по всем делам. Ну, и в любом случае, каждая перемена власти, реальное изменение системы влечет амнистию. Конечно, нужно начинать с прощения тех, кто в той системе координат себя не нашел. Масса людей, ну да, там кто-то торговал наркотиками, да, но он, может быть, по-другому себя никак не нашел. Да, это плохо, да, мы его осуждаем и так далее, но ну что делать? Ну, если он у нас будет что-нибудь там, как-то не так делать, ну, мы ему в два раза страшнее накажем. А сейчас он надо... Я думаю, наркотики пишут. Ну, так и есть. Ну, конечно, сейчас пол, пол, половина тюрем сидят те, кто с наркотиками. ну Надо просто саму ну, систему... Напомнили. Саму систему да. менять, да. Если у нас не будет наркомании, то и не будет тех, кто продает наркотики. А как ее не будет? Ну, я говорю, говорил, что если у нас там, в любой поликлинике будет наркологическое отделение, где я человек буду, там, может получить вам. наркологическую помощь, то есть пришел его там ширнули, и естественно он там а, имеет координаты, карточку какую-то и так далее. И туда посторонний человек не придет. Развитие не, не получит этого. То есть никто не будет вовлекать никого. Как он будет кого-то вовлекать, когда ну ему же самое главное залипать, они. А Все, там. он пишет, что это начал волноваться. Давай хорошо. хорошо. Да, пожалуйста, запройдите на официальный сайт Эхо, найдите... Ссылка под видео. Ссылка под видео поставили, не было? Была. Да, поставили ссылку под видео на эхо эхо.msk.ru, эхо.мск.ру. найдите Вячеслава Мальцева, эфир, посмотрите. Обязательно в оригинале нам нужны просмотры сети Визора, для того, чтобы рейтинг Вячеслава рос и нас чаще приглашали. Значит... Подписывайтесь на канал. Подготовка большими буквами латиницы. Теперь у нас несколько передач здесь проходят. И Бабаржанян Эдуард здесь же, и региональные новости с надеждой здесь же. Мы, так сказать, приобретаем внешний вид телевизионного канала, хотя мы не хотим себя так позиционировать. Все, давай. У нас, 130. У нас вчера стало 130. Да. Спасибо, Спасибо вам всем. всем. Спасибо до свидания. До свидания.